Итак, в пространстве этой квартиры комнаты расположены следующим образом. Это детская для подростков, это санузел с душевой кабиной, а это комната для девочек, младших девочек. комната сестренок светлая и воздушная а теперь а теперь мы посмотрим комнату подростков А между двумя этими детскими комнатами находится санузел с душевой кабиной. Вот дети занимаются делами в своих собственных комнатах, родители тоже есть приватное пространство с отдельной ванной комнатой. А через этот большой портал, одна стена, которого украшена картинами моего любимого художника Оскара из Даулета, и за этой стеклянной дверью находится постерочно. мы попадаем в большое и светлое пространство, в одной части которого семья может собраться с Большим Гастарханом, а здесь насладиться просмотром любимых фильмов.